Всем привет, друзья. Вы на канале Истинный Путь. Сегодня будем проходить очередную модификацию сталкера Чистое Небо. Холодная Кровь. В этой части я хочу вам рассказать э, о тайниках на агропроме. Я собрал все тайники, которые были возможны на агропроме. И решил узнать, что он не может выпасть интересного на агропроме. Потому что предложений у торговцев нету. А как бы охота поиграть чем-то интересном. Ну, хорошим орудиям. Нормальный костюма. И вот мы отправляемся к первому тайнику, который находится в заднем дворе, на дереве. И вот интересно, кто его туда положил, как туда добирался. Отбираться очень тяжко. Ну, до него добрались. У нас здесь в первом тайнике сага 12К. 10 патронов. Именно дроби. Хорошо. Отправляемся к следующему тайнику. Посмотрим, что у нас в нем. Следующий тайник у нас не очень далеко. Также есть яма раскопана, подходим к ней. Видим сбоку сейф. К ней мы находим куртку. кожаную, Три патрона квалу. Оптику 101. И два патрона 9 на 18. Следующий у нас тайник будет на болотах. А нет рядом здесь получается у нас есть утопленный Из-за него есть сумочка вот такая с полкерами. Смотрим. Здесь у нас бронекостюм Булат, три патрона, 5,45, да? да, все верно, и 7,62 на 39, пулемет, там пулеметр ПК, забираем это, и увидимся сейчас на следующем тайнике, что там будет. Следующий тайник у нас в трубе, также на болоте, подходим, вот, здесь у нас артефакт умный свет. 4 подсвольных кантомета для винтовок НАТО, выбираем и 5 патронов э, к ВАЛу, также есть следующий верх. Мы подошли к следующему тайнику, он в бревне, находим здесь винтовку G36, комбинезон Страш Свободы, НК G36, и флешку модификации оружия, ПМ-2000F и отправляемся к следующему тайнику. В конце полностью сборов тайников я буду подводить итоги. Ну и смотреть, конец да. И вот мы на подходе к следующему тайнику. Здесь получается мертвый солдат. И рядом с ним я. Так. Здесь мы находим укороченную косу 10 военных аптечек. Забираем их, отправляемся к следующему тайнику. Посмотрим, что будет в следующем. Следующий тайник у нас пришлось подрасчистить дорогу чуть-чуть к нему. Он находится вот тут вот ветка, недалеко от базы. Здесь у нас пустим, Сухарики, Пиво, Русь, 8 завтрак туриста, 5 противорадиационных препаратов, 7 бинтов и 8 военных печек. Забираем, все, и рядом лежит труп, я не знаю, живой. Так, трупа можно О, забрать, ВАУ, неплохой бас подгонник, и у нас сверху получается один тайник находится. Побежим к нему. Посмотрим, что у нас там. Также пришлось расхищать дорогу. Все это бесполезно, кобаки везет. Агропром как-то не да, дослайд. что? Здесь тьма амбутантов у нас получают. Кто у нас? Ага, туда. Здесь собираем попутно. Все, что То, что мы видим. Отправляемся. Так, это не там. В да? подходе уже к Он у нас вот, вот рядом с... Ага. Мы находим м 249 пулемет. Получается, это у нас, который идет под калибр 55645 45, две флешки. Модификации опять механизма m 2000 И под грозу. 4 патрона. Ну, как бы неплохо, с одной стороны. Но хотелось бы, конечно, еще чего-нибудь. Это мы оставляем. Я думал, просто сходить еще до бандитов, разобраться с ними, потому что у бандитов тоже есть чем поживиться. По крайней мере, когда ты их убиваешь, у них точно есть такие вещи, как кроны, места склоны и так далее. Вот я думаю, посетить бы мне их нет. И пособирать архивкак. Я схожу, я посещу их, мне интересно, вдруг с ними выпадет еще какой-нибудь день. Мало ли, будет очень интересно. быстро справился с бандитами пошел да, есть информация о тайниках оно мне на руку соберу с них все, что есть, может вдруг что не выпадет, и хочу посмотреть что же, припрятали у нас бандиты интересно Да, мы к следующему тайнику подошли. Здесь у нас гробовик Чайзер или Винчестер 1300, по-другому называется. называется, энергетика. Ну, как бы, собрали мы тайники вроде бы все, купить их у нас больше не у кого. И сейчас, когда я приду на базу сталкеров, я хочу подвести итоги, что же нам досталось тут, ну и стоит ли вообще покупать эти тайники или нет. То есть мы сейчас увидимся уже на базе сталкеров. Как мы видим, у нас получается, мы нашли советский пулемет РПК, к нему патроны, получается потом М249, тоже пулемет американского производства. Две брони. Что у нас тут получается? Бронекостюм Булат. Хорошая пулестойкость, он как бы неплохой костюм, его можно оставить себе. Получается, костюм идет шлем, по Сфера 12. Не знаю по грузопереноске, как он, хороший или не хороший. Комбинезон, страш свободы. Ну, комбинезон все так себе, для новичка, которого нету ничего, если он найдет добытку. Пулат то уже смысла нету, конечно, страш свободы. Только из-за веса, что вес у него 7 килограмм, у этого 12. У нас есть вот ЧН, 3Б. У нас переносимость плохая. И так, в целом, он плохой костюм. Ну, конечно, пулат у нас получше, потому что если его лучше, он станет лучше. Если он ну, и что у нас... Все в принципе вы видите на своем экране, флешки три штуки мы нашли, потом винтовку нк 36 укороченный, что-то я оставлю, что-то я выкину, действительно сразу, потому что смысла нет, этот собирать эти поэтому сейчас посмотрим дальше, что у нас как будет. Что-то оставлю себе, где-нибудь разверну базу ее не свалки и будут стаскивать туда все то, что я нашел. Так что, если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, можешь оставлять позитивный комментарий. И, конечно, я хотел бы в этих комментариях увидеть, что бы вы хотели в следующей серии увидеть, так как не все-таки интересно ваше мнение. Спасибо вам за просмотр, всего хорошего, до новых встреч.